Привет всем, ребята, вот я э, решил купить себе машинку, вот приехал в автосалон Альтера, э, мне помог наш земляк Даниэль, э, получился так, что без первоначального взноса машину он мне вытащил, короче, там все, короче, он все делал, все хорошо, все профессионально, я очень благодарен своим земляку братишке Даниэлю, что у нас такие парни есть, молодец Джигит, тебе фарта. Вот. Мы так вот, очень благодарны. Вот с ключом уходим. Поздравляю. Салам алейкум.